И сейчас мы рассмотрим структуру виджета, который является слотом инвентаря, где у нас есть size box, который отвечает за размер ячейки. Также у нас есть background, это то, как выглядит наш слот. Я нарисовал вот такую иконку. Это, в принципе, не имеет значения, просто чтобы это выглядело как-то более-менее приемлемо, да? Здесь я немного сделал серым цветом, чтобы не резало сильно глаза. И, ну, в принципе, да, мы здесь добавляем то, чтобы это выглядело как-то более-менее. Здесь, в принципе, нам значения не имеют какой-либо ценности, поскольку у нас все ограничивается первым боксом поэтому мы здесь можем это все выключить также у нас есть inner box, куда мы будем добавлять изображение но здесь мы в принципе не добавляем в него никакого изображения, чтобы у нас изначально был пустой слот давайте здесь, что мы можем сделать давайте пока выставим 128-128 пускай будет, но в принципе нам этот size box не особо-то и нужен и также подстроим Наш Inner Border, в котором будет наша иконка, чтобы, ну, собственно, она была на своем месте. В Drag виджете я также удалил лишнее. Здесь у нас Size box и также Inner Border для иконки. Ну, то есть нам не нужно перемещать как бы и сам слот, чтобы, ну, как бы черный квадратик внутри предмет перемещать не совсем красиво, поэтому мы оставили так. Итак, что мы делаем дальше? Нам понадобится инвентарь Size переменная для того, чтобы определить размер нашего инвентаря и сделаем это Integer переменной Выставим 14 для того, чтобы мы не выставляли это в for лупе а выставляли конкретно уже в переменной То есть мы из персонажа либо любого объекта могли достать наш инвентарь size и изменить соответственно значение а, давайте сразу что мы сделаем а, мы здесь можем добавить а, пустой слот давайте я уберу а, контент движка и здесь мы можем выбрать ну к примеру фрейм да то есть это что-то прозрачное чтобы она выглядела у нас вот так То есть какой-то вид инвентарь уже приобрел. Так, давайте добавим в item object, item reference, поскольку нам нужна будет ссылка на предмет. Давайте добавим actor. назовем его BPInventoryItem, то есть это предметы, которые будут находиться в инвентаре. Дальше берем BPInventoryItem object reference и instance editable expose on Spav, для того, чтобы мы могли передать ссылку. Так, давайте перейдем в Event И здесь у нас есть проверка по имиджу. А, то есть мы берем из объекта имидж и проверяем о его наличии. Если есть наличие этого имиджа, то мы а, записываем, а, собственно, даем возможность а, перемещать виджет. А, и это не совсем удобно, поэтому давайте мы уберем картинку. Я покажу, то, что если мы берем картинку, то мы, в принципе, еще сможем взаимодействовать. У нас по дефолту в этом объекте также установлена картинка, поэтому давайте здесь тоже ее уберем. И, собственно, у нас нет картинки, и мы со слотами не можем взаимодействовать. То есть такой функционал позволяет нам попусту не перемещать пустые ячейки инвентаря. Но нам там нужно будет изменить, чтобы мы проверяли на наличие самого объекта. Давайте изменим количество. К примеру, мы можем поставить другое количество ячеек. И, собственно, мы видим то, что у нас сам размер инвентаря изменился. Снова можем нажать play и видим то, что у нас да, теперь инвентарь вообще стал огромным. Инвентарь э, на данный момент панель находится в канвас э, панели обыкновенной, поэтому как бы ячейки принимают такой вид. В дальнейшем мы это все переверстаем, поэтому ну, как на данный момент это выглядит нам не важно, нам важен сам функционал. Поэтому у нас в дальнейшем будет эта панель уже в контексте а, непосредственно всей панели инвентаря. Все, что там может находиться. А, здесь я добавляю уникальный предмет, да, инвентарь, от Unique, чтобы добавить уникальный предмет. И у нас все ячейки как бы отобразились. А, так, что нам еще нужно сделать на данном этапе? А, Все-таки... нужно подумать давайте пока добавим переменную это собственно name э, имя предмета ну то есть добавим ту информацию которая должна храниться непосредственно в объекте для э, спавна либо получения информации о предмете из инвентаря э, собственно нам нужен name нам нужен description и также нам что-то еще должно понадобиться. Количество, обязательное количество. Поскольку если у нас будет стак, то нам нужно знать количество предметов в стаке. Ну либо же количество элементов в предмете. К примеру, 30 стрел в, как, в колчане, колчан со стрелами, 30 стрел в нем обойма с патронами, 30 патронов в обойме. Ну и выставляем minstons.edible.expose.on.span для всех перемен, для того, чтобы мы могли записывать на Construction Script это в наших самих экторах. Ну то есть мы это еще рассматривали в первом в самом уроке вступления, где я рассказывал о том, как мы передаем информацию. Так, давайте обновим, рефреш, и собственно мы создаем пустые слоты, да, при инициализации инвентаря мы создаем определенное количество пустых слотов, в дальнейшем перемещая информацию между этими слотами, а не сами слоты, то есть это еще один вариант реализации инвентаря. Ну и что я говорил по поводу проверки, то что мы проверяем на наличие изображения, мы также можем проверять на наличие ссылки, но в случае если мы будем удалять объект со сцены, то у нас ссылка все равно будет пустая и мы не сможем взаимодействовать с этим объектом. Поэтому мы позже это перейдем в класс объекта и ссылку на класс объекта. На этом мы закончим этот урок.